Thank <music> you. вас дорогие друзья меня зовут Алла Вишневецкая и это гороскоп для знака водолей на январь 2021 года это видео поможет вам лучше ориентироваться в астрологических тенденциях а также планировать свое время в соответствии со звездным календарем в первую очередь хочу поздравить тех водолеев которые празднуют свои дни рождения в конце января хочу пожелать вам чтобы этот год казался действительно волшебным, чтобы вы открыли перед собой новые возможности. И забегая наперед, хочу сказать, что планеты будут идти вам навстречу. Они будут позволять вам открывать новые горизонты. Поэтому обязательно используйте эти возможности. В январе у нас очень много астрологических аспектов, событий. Поэтому начну я с самых главных. А затем мы приступим с вами к привычному формату прогноза по дням, по датам и по аспектам. Итак, Юпитер и Сатурн создают самую яркую новую тенденцию. Они в конце прошлого года... Вышли из знака козероки перешли в ваш знак. И по сути весь 2020 год они находились в вашем 12-м доме и создавали разного рода ограничения и препятствия в плане самопроявления, развития себя. Особенно в профессиональном плане могли возникать определенные трудности и ограничения. И в 2021 году этот вопрос полностью снимается, так как уже с января месяца будет активно ощущаться присутствие двух социальных планет Юпитера и Сатурна в вашем знаке. Это говорит о том, что вы начнете быть заметными фигурами в профессиональном плане. Если вы имели ощущение, что вас недооценивают, что вас не замечают, будто бы вы постоянно где-то далеко, в сторонке, то сейчас ситуация будет меняться, и вы будете обретать ценность в первую очередь в своих глазах. Поэтому у многих водолеев и в январе этого года, и в принципе в 2021 году предстоят важные карьерные решения. Вы можете ощутить амбиции и желание расти, развиваться и идти вперед 6 января Марс, планета активности, переходит в знак Телец и будет находиться в нем по 4 марта. До этого Марс почти полгода был в вашем третьем доме, и он мог создавать определенные, скажем так, задержки по темам обучения, поездок, могли быть какие-то затяжные конфликтные ситуации, или вы были сильно вовлечены вопросы, связанные с вашими родственниками. В любом случае, это опять-таки остается в 2020 году, и 2021 год открывает совершенно новую тенденцию. Марс переходит в ваш четвертый сектор семьи и недвижимости. Поэтому свою энергию вы будете направлять именно в эту сферу. И это может дать желание делать ремонт, это может дать желание планировать переезд. И в целом, если у вас были какие-то вопросы по недвижимости, которые никак не могли сдвинуться с места, то Марс даст как раз ту энергию, которой не хватало для реализации вашего замысла. Иногда Марс, если вы его правильно не применяете в жизни, он может давать конфликты в семье. Поэтому старайтесь быть активными, старайтесь что-то менять. Кстати, работа на дому — Первые два месяца 2021 года будет просто идеальным способом проработать, задействовать вот этот Марс в четвертом доме. И переходим с вами к уже привычному формату прогноза. Итак, 5 числа будет соединение Меркурия и Плутона в вашем 12 доме. По данному соединению вы можете узнать какой-то секрет, информацию, которая раньше была от вас скрыта по данному соединению вы можете осознать что-то очень важное, что касается вас лично. Это какой-то момент, когда вы будто бы преодолеваете внутреннюю преграду, какой-то комплекс, то, что вы сами себе запрещали делать, или какой-то ваш внутренний камень преткновения по данному соединению это все может быть решено вами же лично. 8 числа Меркурий переходит в ваш знак, дорогие Водолеи, и будет в нем находиться по 15 марта. Для Меркурия это прям очень долго, столько времени находиться в одном знаке. Все дело в том, что в феврале Меркурий будет ретроградным. И для вас это, конечно, будет особенный период пересмотра своих... Увлечений. По сути, Меркурий отвечает за то, куда направлены наши мысли. И поэтому вы будете именно на это обращать внимание, с кем общаться, что изучать. Возможно, пришло время решить какие-то бумажные вопросы. В целом, Водолей это знак экспериментаторства, новаторства. Поэтому не исключено, что многие из вас будут... Иметь большое желание начать в январе месяце новый курс обучения, или создать какой-то свой информационный проект. Это может быть начало интеллектуальной деятельности. Вы начнете более интенсивно вести свой блог, или будете более интенсивно общаться с окружающими. В любом случае, январь действительно дает вам возможность выйти из тени. И как вы уже это будете реализовывать зависит только от вас венера к слову 8 января переходит в знак козерог ваш 12 сектор и будет в нем находиться до конца месяца это значит что в целом январь подходит для уютного времяпровождения вряд ли вам будет интересно посещать какие-то шумные мероприятия разве что первая неделя января предоставит такую возможность но Остальной период времени, начиная с 8 числа, может наоборот дать вам желание уединиться, куда-то уехать подальше, побыть в тишине, в спокойствии. Это идеальное время, чтобы набираться сил, энергии и вдохновения на природе или, ну скажем так, в максимально комфортной для вас обстановке, где нет шума, суеты. И нет каких-то отвлекающих и раздражающих факторов. С 6 по 9 число Венера и Марс будут в благоприятном аспекте. И они будут затрагивать ваш 12 и 4 дом. Это очень хорошая конфигурация для того, чтобы провести время в кругу семьи. Это вообще аспект такого уединения с теми людьми, кто действительно дорог вашему сердцу. Поэтому многие могут использовать этот период для того, чтобы э, уйти от решения рабочих вопросов и сосредоточиться на семье и на близких людях. Десятое и одиннадцатое число — это очень важные для вас дни. Это период, когда нужно быть на связи, когда нужно общаться и генерировать идеи. Меркурий будет в соединении с Юпитером и Сатурном в вашем знаке, и вы должны обязательно использовать этот период для новых начинаний, для того чтобы, скажем так, в карьерном плане увидеть какие-то перспективы. Часто на подобном соединении можно получить интересное предложение о сотрудничестве, это может быть предложение о новой работе. Поэтому, если данная тема для вас актуальна, то вы должны быть вдвойне внимательны в этот период. Ну и, конечно же, проявляйте сами инициативу тоже. Это очень важно. 12-13 число ⁇ достаточно напряженные дни. Дело в том, что Марс будет в напряженном аспекте к Сатурну, и это может дать... Эм, такой момент пробивания стен, когда вы сквозь трудности идете к желаемой цели. Также этот аспект затрагивает тему семьи, поэтому может быть не совсем, скажем, все так, как вы планировали, например. Или этот аспект говорит о том, что вам нужно будет сосредоточиться на рабочих моментах, а не на семейных делах. В любом случае стоит планировать на эти дни активную работу. Не засиживайтесь, так как данный аспект лучше проживать, находясь в таком активном состоянии и хорошо идти к своей цели в этот период. К слову, 13 числа будет новолуние в знаке «Козерог» в вашем 12-м доме. И это новолуние может помочь вам раскрыть свой потенциал это хорошее время для того, чтобы вспомнить о тех идеях, планах, которые вы давным-давно забыли и как-то, скажем так, могли их уже даже списать. Но это как раз тот период, когда стоит делать актуализацию ваших умений, ваших талантов, ваших идей и... Именно то, что у вас хорошо получалось раньше, будет прекрасным подспорьем для важных достижений в этом году. С 10 по 18 число будет очень ярко ощущаться энергия Урана. Напоминаю, что он находится в знаке телец в вашем четвертом доме. Соответственно, он влияет фоново все время на дела, связанные с темой недвижимости и жилья. Но именно вот в этот период, указанный с 10 по 18 число его влияние будет становиться очень заметным и интенсивным. Уран будет разворачиваться 14 числа в прямое движение. и в этот период могут происходить ускорения по теме недвижимости. Например, если вы делаете ремонт, то в это время будет больше возможностей, это все, максимально ускорить. Если вы планируете переезд, то опять-таки будут появляться факторы, которые помогут вам это максимально быстро реализовать. Важно, что Уран является вашим управителем, управителем вашего знака. Поэтому его разворот во многом заставит вас остановиться в середине месяца и пойти с новыми силами в новом для вас направлении. И при этом уже с ощущением, что определенный багаж знаний и опыта у вас имеется. С 20 по 29 число Марс, Уран и Лилит будут в соединении в вашем четвертом доме. Первое, что прям хочется посоветовать, это то, что нужно следить за проводкой и электрическими приборами в доме. Это прям классическое, классическое соединение, указание на замыкания или проблемы с техникой в доме. Поэтому будьте аккуратнее в этот период. К тому же, с учетом характера Марса, еще и под влиянием Урана, возможны э, такие взрывоопасные ситуации, когда, например, кто-то кого-то не хочет слышать или не хочет воспринимать. Это тоже имеет место быть на таком аспекте. И это стоит учитывать. В целом, главное правило в этот период это... Не бежать впереди паровоза. То есть, э, если вам пришла какая-то идея, не спешите ее воплощать прямо здесь и сейчас. Но при этом период подходит для реализации э, тех моментов, которые вы уже задумали ранее. То есть действуйте по плану и действуйте продумано. Еще один важный момент ⁇ это присутствие лилит, которое дает искажение эмоций. И в этом плане старайтесь держать свои эмоции под контролем и не вмешивайте их в решение важных, серьезных ситуаций. Поэтому, если будете придерживаться этих рекомендаций, то в целом этот период для вас не окажется чем-то страшным, конфликтным. И по сути вы сможете его даже использовать себе в плюс. Тем более с 24 по 29 число будет очень и очень хороший аспект — это соединение Солнца, Сатурна и Юпитера в вашем знаке, в вашем первом доме. Поэтому не стоит в этот период зацикливаться на какой-то одной теме. Старайтесь посмотреть на разнообразие, которое есть в вашей жизни. И в целом это, этот аспект опять-таки говорит о о том, что вы можете поймать удачу за хвост в плане работы, в плане своей социальной реализации. Главное — будьте повнимательнее. И с одной стороны, не стоит спешить соглашаться, но берите во внимание те предложения, которые будут поступать в этот период. 28 числа будет прям уникальный день. Будет полнолуние в знаке Лев в вашем седьмом секторе партнерства, и также будет соединение Венеры и Плутона в вашем двенадцатом доме. Это обещает очень яркие эмоции, которые связаны с темой партнерства, любви, отношений. Это может быть какая-то яркая неординарная ситуация в личной жизни. В целом это может быть также и тема. Инвестиций в ваш бизнес из-за границы, или то, что вы начнете взаимодействовать, вести дела с человеком, который живет в другой стране. То есть в целом, вот этот день может повлиять как на события в личной жизни, так и на события, которые имеют отношение к вашей работе. 30 числа Меркурий разворачивается в ретроградные движения, и он будет двигаться вспять первые три недели февраля, почти весь февраль. И в целом это будет период работы над ошибками, пересмотра каких-то моментов в вашей жизни. И действительно, тема ретроградного Меркурия — это больше тема уже следующего месяца. Поэтому более подробно мы это рассмотрим в гороскопах на февраль. Остаемся с вами на связи. Подписывайтесь обязательно на мой YouTube-канал, а также на мой Instagram. Буду рада всех вас видеть. До скорых новых встреч. Пока-пока!